Привет. Очень большой объем вопросов у, в частности, у начинающих маркетологов, связан с трудоустройством. Как мне после обучения устроиться на работу? Плохая новость для студента-третикурсника, у которого еще нет опыта работы. В общем, без опыта работы невозможно получить опыт работы. Почти. Это очень трудно. Поэтому первое, с чего нужно начинать свой карьерный путь, это однозначно стажировки. Это же относится и к тому случаю, если ты собираешься перейти в отрасль маркетинга из какой-то другой индустрии или из другой профессиональной деятельности. К стажировкам я также отношу и какую-то фриланс-работу. То есть, по сути дела, это когда мы пробуем что-то делать, но уже находясь в производственной среде. То есть, либо с конкретным проектом. Лучше, если это проекты для знакомых, где не очень высока цена ошибки или где они могут себе ее позволить. Но в идеале стажировки и вот какие-то фриланс-проекты, первые базовые, должны быть оплачены в идеале. Очень часто этого не получается, особенно если мы говорим про стажировку в диджитал-агентствах, потому что достаточно многие из них довольно маленькие у них нет бюджета на стажировки, и там ты можешь получить бесценный опыт, не зарабатывая ровным счетом ничего, кроме этого опыта. Если ты переходишь в диджитал-маркетинг из какой-то другой индустрии, я вижу здесь два пути. Либо заниматься фрилансом параллельно вечерами с той работой, где ты еще продолжаешь работать, либо накопить подушку какую-то по-хорошему минимум на полгода которые позволят тебе, а, проедая эту подушку, стажироваться для того, чтобы потом уже а, к концу этого полугодия найти какую-то оплачиваемую работу или перейти а, с момента стажировки а, в оплачиваемое состояние. Ну, в общем, не что-то сверхъестественное, но факт в том, что получить первую работу в маркетинге, не имея никакого опыта, очень-очень трудно. А, но возможно. И что для этого нужно? В маркетинге, в отличие от многих других профессий, очень важно портфолио. Причем его осознанно очень мало кто из э, сотрудников делает. И если зайти на Headhunter, разместить э, вакансию маркетолога, то в ответ э, ты можешь получить, как э, владелец бизнеса, очень мало там, кейсов, примеров работ. Что такое портфолио маркетолога? Это в зависимости от того, какой конкретно выбран э, Путь, или на какой конкретном вакансии ты устраиваешься. Например, там, вот как я вывел компанию из такого состояния маркетинга в такое состояние маркетинга за такой срок. И описать это как кейс. Так же, как эти кейсы описываются на сайтах digital-агентств. Ну, лучше описать лучше, потому что на сайтах digital-агентств кейсы часто очень плохо описаны. Вот. В общем, упаковать свою прошлую работу не просто в список, там, три пункта, что я сделал на прошлом рабочем месте упаковать, это формат кейса, и из кейсов собрать портфолио. Портфолио очень типичный инструмент для дизайнеров, верстальщиков и там, программистов, допустим, которые могут какие-то элементы кода или показывать какие-то работающие системы, но и для маркетолога портфолио это тоже очень классный инструмент. Владельцу гораздо проще с тобой разговаривать, если ты приходишь и показываешь ему... Вот я справилась там-то, я спасла того-то, вот так-то происходила работа и так далее. Стажировка может быть хорошим инструментом того, чтобы начать создавать портфолио, если у тебя его нет. Что делать, если со стажировкой, может быть, не очень получается, но зато ты пока что себя кормишь какой-то другой работой или проедая накопление? Во-первых, это работа пробона, то есть работа бесплатна для благотворительных, э, некоммерческих э, и иных организаций. Mm, то есть ты просто бесплатно приходишь и говоришь, «Ребята, я вам прокачаю маркетинг, но нужны будут бюджеты на то-то, то-то, то хотя бы вот такие маленькие, э, и мы с вами вместе добьемся таких результатов». Лучше всего заниматься деятельностью пробона для тех организаций, которые действительно тебя лично трогают. То есть тебя беспокоит вопрос бездомных животных, иди и помогай пробленно с маркетингом собачьим приютом. Тебя беспокоит вопрос детских домов, иди и помогай с маркетингом пробона детским домам. Понятно, что маркетинг некоммерческой организации отличается от бизнес-маркетинга, но общие принципы там все равно те же. И поэтому у тебя будет возможность, адекватно упаковав кейс про маркетинга для некоммерческой организации, продемонстрировать его будущему работодателю. Кроме того, ты можешь делать этот маркетинг про боно и для коммерческих организаций. Найти их можно в бизнес сообществах города, на каких-то бизнес-тренингах адекватных, среди знакомых и друзей. Ты можешь прийти к своему знакомому владельцу небольшой компании и предложить ему поработать над его маркетингом как бы без вознаграждения, только с учетом того, что он выделяет какие-то фиксированные бюджеты ежемесячные на платные медиа, и получить тот самый богатый нужный опыт и инструмент в портфолио. Фриланс. Следующий способ. Если у тебя полностью нулевой опыт, то я бы, наверное, все-таки посоветовал начать с пробована и потом переходить на фриланс. Просто потому что у тебя будет больше… Уверенности в себе для того, чтобы назначать цену за свою работу. Когда у тебя еще такого опыта нет, ты не можешь адекватно говорить о цене, торговаться, договариваться о цене. Тебя будут продавливать по цене. Это не очень, не очень сильная, не очень устойчивая позиция. От пробона, от первых проб пера бесплатно можно переходить к фрилансу. И вообще это может быть одним из инструментов ну вот, построения своей вот этой изолинии карьерной, своей карьерной кривой. Это очень хороший инструмент. Поработав полтора года на фрилансе или там, полгода на фрилансе, ты вполне можешь прийти уже к работодателю и показать ему конкретные решенные задачи и объяснить, почему ты хочешь устраиваться на постоянную ставку. А может быть тебе так понравится фриланс, что и не захочешь оттуда уходить. Каждый делает этот выбор сам. Ну и наконец, если все это как-то не очень подходит, для некоторых случаев э, иногда работает фейк-портфолио. Но я категорически не рекомендую делать фейк-портфолио для маркетологов общего профиля или для маркетологов, которые работают с контекстной, таргетированной рекламой, э, с поисковой оптимизацией, ну то есть с конкретными измеримыми медиа. Фейк-портфолио э, — очень хороший инструмент для креативщиков. Для тех, кто делает дизайн, для тех, кто делает… не знаю… видео продакшн то есть ты можешь сделать сайт несуществующей компании, ты можешь сделать фирменный стиль несуществующей компании. Просто выдумать ее из головы. Ты можешь снять видеоролик для несуществующей какой-то продукции, ты можешь сделать упаковку несуществующего продукта. Это все очень клево для портфолио. Но с SEO-контекстом, таргетом, веб-аналитикой, сквозной аналитикой, финансовыми какими-то маркетинговыми показателями, я крайне не рекомендую делать фейк-портфолио, потому что это довольно быстро распознается, и ну, это с точки зрения репутации не ок. Делать фейк-портфолио в случае, если ты креативный, ну, маркетолог в креативных а, сегментах это с моей точки зрения совершенно ок а, в том случае если ты еще об этом и, ну, заявляешь а, в переговорах и, или это портфолио демонстрируя более того существует даже целый фестиваль фейковых работ и некоторые из них по уровню в общем то с моей точки зрения превосходят работы которые бывают на фестивалях обычных коммерческих работ выполненных для коммерческих заказчиков. Вот. Поэтому это основные способы того, что можно делать в портфолио. Но я надеюсь, что я вот здесь… Главную мысль, которую я хотел донести, сегодня при трудоустройстве в, на разные маркетинговые позиции в России, к сожалению, твой диплом, твои прошлые места работы, они не очень сильно влияют на работодателя. Скорее, там могут быть пункты, которые могут напрячь. Например, если ты каждые три месяца меняешь место работы по трудовой. Это значит, что ты нигде ни в каком коллективе не можешь закрепиться. Вот такие моменты скорее могут сработать в минус. Но что может сработать в плюс? Это практически всегда портфолио, каким бы ты маркетологом ни был. Поэтому начинай работать над своим портфолио с самого начала, в том числе, возможно, выбирая первые места работы или первые проекты, где ты будешь трудиться. Uh, лучше зарабатывать на 5000 тысяч месяц меньше первые там несколько месяцев, но зато получить более крутой кейс. Uh, возможно, это позволит тебе uh, продолжать быстро расти в долгосрочной перспективе. Uh, вот, я думаю, как-то так. Uh, и прощаюсь с тобой до завтра.